Хочу поделиться с вами способом, как быстро можно пожарить шампиньоны. Данный рецепт касается только тех грибов, которые вы покупаете в супермаркете. К диким, с дикими грибами такой процесс не пройдет. Я люблю жареный гриб с красивой корочкой. Не вареный, а потом жареный, а жареный сразу. Как это сделать? Когда вы бросаете грибы, они начинают выделять влагу. И если вы будете ждать, пока эта влага вся выйдет, потом выпарится и гриб начнет жариться, он уже будет жариться вареной. Что делаю я? Грибы только бросили в сковородку, сразу кипяченой воды, чуть-чуть наливаем. можно присолить и закрыть крышкой. Таким способом мы ускоряем процесс, вытягиваем воду из грибов, наверное так будет правильно сказать. Сейчас буквально пройдет 5 минут. И можно взять и слить всю воду. Теперь наливаем в сковородку масло. И жарим грибы. Обратите внимание, гриб практически сразу начинает румяниться и жарится быстрее. Все, грибы готовы! Я сэкономил минут 20 времени подобным образом. Подписывайтесь!